Итак, всем привет, с вами снова я, Сергрант. Грант, привет. И Итак, мы начинаем новую карту, так как старое слетело, извините. Так, так что будем начинать новую карту и с новым человеком. Да. Итак, давайте сейчас поубиваем коровок. Ладно, вы убивать корову, я пока что это будет в дерево немного. Ну, всем... ну тут же невозможно это то сломать из А, не, а я пошли? могу ломать, я берез ломаю, нормально. Ладно, да, я берет ломающая. Спокойно. На беру а, ты Смотри, а ты кровь поешь помочи. У меня нормально. Нормально так. стоит. много эпика. И много приключений. И много... Да, свою. Жопу. Жопу. Ладно. 8 деревьев уже есть, сейчас mm -hmm. думаю топорки yep. сделать мечи, легче было. Кстати, а мы не будем наверное, домик делать, там же есть мало okay, uh. patient, yeah. я, пацаны, я А ну, кто? Я сделал уже. Куда ставить его? Ну что ты здесь поставил, давайте так вот. Сейчас. Так, давай сейчас. Сейчас топорик себе сделаешь, перче было. Топорик. И думаю, сейчас сделаю меч себе. Размножать их, Под да, сермо. да. Да, размножать их, убивать. Ну, вон, две оставь. Так, и думаю, нормально дерево пока что на первый раз накопали. Да, Ванька там тут разговаривает. Да, ладно, Не обращаем внимания. Да, пускай гуляет. Они нам еще пригодятся. В смысле вниз? Значит, что мышка лагает, не пойму. Что? Ладно. пацаны, нам нужно овечка найти. Или мы будем встречаться с крепером за барами и... Скеле... Да, С скелетами. А Лесенька слабо копать. А нам нужно это? Пошел, дай мне это, три два камня два камня дай два камня дай сейчас быстро сделаю кирочку лук это железо но ну, чем кто камень взял Дайте мне камень два камня во все а ну молочек если как раз кирочку сейчас сделаю. петли в сфере у, а... у банька все баньга. остальное у, у банька давайте сначала будем в пещере жить ну, я, я тебя так сперва ты, а ты какой, сразу я я ой еще железка нашел прикольно хотел потолок сделать расширить потолок и железка еще нашел прикольно я хочу эндро дракона убить если это тоже поставлю железо. А, нам нужно, значит, нам нужно эм, один уголь. У кого есть уголь? Ну, на вами, Фак. Прежде подниматься, дерево копать. Дерево сейчас переплавим. Будет деревесный уголь. Ну, так так. Я пока что а у меня хавчика нет, у меня тут кожа одна есть. Так. Так, честно, мы тоже снимаем нормально. Не, это еще не нормально. Ладно, так, что я хотел-то сейчас? факт. Ах, хотел дерево копать. Я не, я не помню, я забыл, с чем спустился вообще. Во, дерется. Давай, моя прелесть. Одно. два, три. Фигеть мне доска дохела, еще от дерева дохела. У меня Тут скайп нашел Ну, был скайп включен. читаем. Э, был вариант. Что? Что был вариант. Я, я а вариант. А мне кто-то да, две две даст. Ну, Ванек самый жирный оказался. Вот, спасибочки, ребята. Есть, один уголь есть уже. Так, сейчас сделаем. Сейчас сделаем фонарик у нас. Сейчас факел сделаем. Факел. Накидь а, ну, а поставил. А как? Может, это? Потом, а, потом? Говори, Вася, так, это видео это не очень надо смотреть другим людям Во, все на пошок Это тебе. Если будет темно. Я буду я буду идти как Шахтером. Да. Я как -то. О, -о, -о, -о, -о. О, то что нам нужно. шикарно да? Шикарно. Открутите шлем. Я тебе шлем на да, тебе это еще кожу По мне, да, я тоже Но кожи. ну сделай, а не а может, что, две, коже, две. пошли Четыре. коров убьем двоих там осталось кто-то О, я кто? сейчас забор сделаю из этих и поставлю после <постит> а, пос... а слушай, пошел, пошел. Там коров было много, да? Так у них же там спавнит стоит, там, а там да. будет спавниться. Там, Их можно убить, Попробуй, Попробуй, Попробуй, Попробуй. Лестницу сделать. Помоги, все, что ну, сделать Охерит, да, Пашу? А А Мама, давай. Он наушник это там, Он так орёт ушки. да, Он даже моему слышно? Да. Все слышно Какой Суперский вообще, последняя модель. Так, блин, ну, вот, кровь убил, да? Зачем? А тут же спавнер стоит, они тут спавнится, Если это, там они были, то там спавни по-любому есть. Они там спавнится. А а О! Пойду сейчас поставлю и все. И у нас вся болезни будет уже. Уже лучше. Вот и факт. Как и посел вообще. Боже. У меня четыре железа с собой. А ты кода? О, ночь уступает. Вот и факт. Крым! в А, ладно, забей. О, железко, железо, как у железа. мы можем. Мы можем, можем ролику железную сделать. Не надо. То теперь нужно будет кирки сделать железные. Ладно, погнали. Да, тебя да, скиллитронов стрелял. Золото, золото? где-то увидел золото. Может, редсолн? Не копать, не надо копать, он так не, не копается. Где? Где -то? Где -то? Где -то, где -то. Я сейчас его выкуп сейчас сделаю железную кирочку. Сейчас его ну, выкуплю. нашел? нашел? Ну, Все, редсолн выкупал. У нас редсолн есть. Я редсолн у у нас редство, он У нас лишь 6 А где золото там увидел? А там дальше, да? А, вот только тут -то ушли. Вот на вишке четыре такой маленький, микроскопический. А я наверху, А тут там тогда. О, золото, детка. Ну, да, ну, ну, ну, ну, Все, я золото выкопал Молодчик. 36. О, еще раз он пойдет за ним. Он сейчас сгореть в лаве. мне больше нравится снимать лесплей хардкор. Мне кто-то больше нравится. Сейчас тебе Я делаю... Я делаю... Вау, Что? железо, офигеть. Сколько железа? какой парни, короче, когда я выложу на ютуб видео? Вау, тут скелетрошки, зомбички вообще. ой ой жопа горит, жопа горит. А, вода, вода, вода, вода, вода. Нет, я еще сгорел. У меня жопа стрелька попалилась. Офигеть, тут железо, когда я выложу на ютуб видео. У меня скелетрон обстреливает. Ну, у меня с собой один есть. В доме? Золото! Ноль. У нас уже два золота, прикиньте, ребят. Я, еще нашел два. Где там, лазь, я? там, где скелет забори... у Вы не боитесь, кто ты тут... Ты там а, а, морковку да, да, да, И я вроде О, находил. О, лазурит, лазурит нашел, ребята, лазурит, лазурит, лазурит. А. Да, у меня сейчас то же самое. Я лазурит уже выкопал. У нас уже лазурит нас есть. Я сейчас да? я вижу в чате. Я уголек нашел, ребят. Что Пашок, ты с Ваньком был, да? Пашок, ты с Ваньком был? Да? ты с Ваньком был? Нет, я не Ваня, ты дома? Нет Ваня, у нас вообще ничего нету Я нашел до месяца А тебе все вещи сгорели, да? Нет. У меня, у меня надо идти туда там этот, зонят? блядь я чуть не бью а вот Ванёк вот я тебе про это говорил вау у нас уже сколько золота нам нужно на 3 кирки хватит наверное на 2 на 3 а, на. все нафиг у нас уже золото есть 9 золота у меня тоже еще 2 кирки у меня да да, нет. Да, нет. Да. да на да. На. А кирки, да? на тебе еще 30 Сейчас 20 досок, все, больше ничего нету. На, сейчас ну, веста. А, Палочки. Ау, народ, тельку, а? Так, да. вау, сколько там только там вода я вижу, да, вода. Вот это райское местечко. И сколько железа, только ненавижу здесь мобов больше всего. А Ванёк, там делать чего-то еще ты по, ты шлем пожкал? Сейчас, сейчас опять сгоришь. Я не хочу гореть мне еще рано. Не, лучше пойду мне еще мне еще рано умирать. О, о, ты сгорю, сгорю, сгорю. Фу, фу. Фу. Бан, ну, ты поставил здесь свое дерьмо? Там, Там, а, а. Давай, давай, давай. Зомбарь, пришло в твое время. Сдох, не сдох, не сдох, не сдохни не сдох. Сдох, не сдох, не сдох, Вон! Мой... Да. Да у меня самого нету, у меня только одна железная одна каменная, которая почти кончилась. Да, ну а я с чем с железной буду? Я не идиот. 20 желез у нас. Так, ребята. Мы уж снимаем 16 минут. Довольно нормально. Вот мазафаха. я загорелся, все он сдох в лаве. Я бы сейчас умру. Поэтому прыгать не буду. А -а -а! Я сгорел! Стараюсь не. А у меня сколько вещей было, ребят? Да, мне там и золото, и железо и все было. Кирка у тебя, еще Кирка, думал думаешь, одна-одна Кирка что спасет? Я все обстреливаю, сейчас умру. А, я всю жрачку, у меня там 7 драчки было, я все просрал. Вот я идет. Иотиус. Нам в принципе, сначала добывать. У меня ни дерево, ни камня, вообще ничего нету. Вану, ты что здесь наградил? Блин, нет, домой Как не домой Никак. Ну ты спрашиваешь, это же можно. Ты уверен? Ну да ладно. Я не уверен. Аа, нифига нельзя. ты точно меня к тебе? Что где? Гуляю. Вану нельзя рукой ломать, железо. Меня, мать, у меня нет вообще ничего лично. А у меня палки, кварц и... Кварц? Откуда у тебя кварц? кварц. От... Да, откуда он только в аду есть? А, Когда ты успел там побывать? кварц а вообще такой а я уже обратно давай сделай палочки а каждого, да? давай а дальше сами все с Сейчас желез добуду а кирка. А кирка. А кирка. так я забыл три железа все нормально каких уже хватает Теперь камушками нужно немного добыть. <смех> Вау, вот это пещер там, где я был. Чуть не сдох. А Слав, скелетрон. Вау, скелетрон загорелся. Фух, все он сдох. Я сдох. А, у не... Как Фух, а, Нет! Давай. давай. Е. Ну, давай, убирайся, самая вода. О, все, так пускай будет. Нормально. Еще то, я взяла в то может быть, хотя бы покушаться. Буду полностью играть, не надо. А от лавы нужно полностью брать. Вау, там угля! Я, я уголька сейчас добуду. Очень много уголька. Не меня вообще жизнь. Слушай, слышь звук, звук из эмбаря. Крипер, ну... No. Сдохни, твой. лагай, сейчас умру. Все, он взорвался. Ты я не здоров. Да, я жив. Это хорошо. Сколько тебе осталось? В смысле, сколько? Сыречка. А у меня только отнял 2,5. Две, две ну, одну одну с половиной так вот. Я, я его ударил, он взорвался. На расстоянии от меня. Ща, <св> сейчас <св> пойдем домой. Закончим <св> видео. Хотя, не, не пойдем домой, сейчас прямо здесь закончим видео. Вау, эндермеша! Я не буду, я не самоубийца. А ван сейчас подойдет к нему, посмотрит на него и все. Вали видит полдавать. Железный молочку. Мяша и железо. И 13, блядь. О, я тебя вижу, ломка. Ломка. Вас одно снимаем. Вау, два крепока. Один горит, другой нет. О, тут слайм. Я Давай. Мной, я домой. Давай. Сейчас слайм убью. А, еще один а, откуда? Я? Упс, а, <-х> Тихо. <-х> а -а -а, слай! Мечту бьет. У меня одна, одна свечечка осталась. А, хафчик мне еще пожрать. Ну Посмотри. У меня два хп. <от корочка>. <-х> у меня а одна хп. <-х> всех. Ну, пацаны, знаете, да, я вроде знаю, где выход. Вроде как бы. Вау, я железо еще раз. Железно копаю. Вот желтый, желтый, Нужна железная кирочка. Желто надо только для яблок. Вану не копай каменный, ты ч? Я ж же сказал, железный. Стоишь, ты ломаешь. Даешь, как насрать. Мне сейчас версочок, я бы сейчас сделал версочок и сделал бы печку. Перплавить бы железо. А, Криппер! Ты не ко мне? Сашок. <социт> а, там еще внизу под дочкой э, Я ложился. Вань дверь. Ну, Пошел, давай, слисенький сделаем. Они пришли. Посмотри, если такие Ты что, мне, блядь, только клиента? Ой, конец. Ой, <laughs> Он зашел. Ой, ну, ладно, давай, ладно. ладно, сейчас 24, давай, сейчас до 30 дойдем, нормально. Пойдем. О, моя снова тут. Майор, еще, не кастрировали? серия не такая, как, как, как хотелось, получилось. Серия, давай. Давай. Я, даже я пока что еще не дома. Я, дома. я докапываюсь. Пожалуйста. Там все были, все. Дома были. а у меня тоже самое. О, теперь все сдохли в этой серии. Серия удачно закончена. Все, теперь пора серию заканчивать. Итак, всем спасибо, всем пока. Ставим лайки, подписываемся. Удачи.